В НАТО забеспокоились, военный летчик Попов оценил потенциал ударного Бла «Сириус». Первый полет нового российского ударного беспилотного летательного аппарата «Сириус» пройдет в мае 2022 года. Заслуженный летчик Владимир Попов рассказал, чем примечателен отечественный дрон и составит ли он конкуренцию западным образцам. Выпуск рабочей конструкторской документации к ударному Бла «Сириус» полностью завершен. Сейчас ведется изготовление летных образцов. Первый полет запланирован на мае этого года, сообщил гендиректор компании-разработчика Кронштадт Сергей Богатиков министру обороны России Сергею Шойгу. Летные испытания «Сириуса» в конструкторском бюро намерены завершить к концу года. А с 2023 предполагается начать серийные поставки дронов в Вооруженные силы РФ. Заслуженный военный летчик России, член экспертного совета движения «Сильная Россия» Владимир Попов считает планы конструкторов весьма своевременными. Создание подобных устройств – трендовое направление, на которое обращают особое внимание все страны мира, уверен он, они имеют широкий диапазон возможностей применения и в гражданском секторе, и в военном. Есть микробеспилотники, малые и средние дальности, высотные и низковысотные. Это могут быть беспилотники-камикадзе, выполняющие одну задачу, или многоразовые, способные пускать ракеты и бомбы различного назначения, — описал спектр возможностей бла собеседник Политэксперта. Конструкторское бюро Кронштадт, по словам Попова, наработало большой объем возможностей для реализации своих проектов. Оно выпускает и беспилотные самолеты-разведчики, имеющие двигатель внутреннего сгорания, есть турбовинтовые, есть реактивные устройства и беспилотники ударного типа. Большая гамма разнообразия двигателей и особенности аэродинамики БЛА разного плана позволяют им занимать многие ниши. Думаю, спрос на их продукцию будет только расти. Говоря о конкурентных преимуществах нового аппарата, Попов заметил, что в последние десятилетия Россия, увы, отставала от стран Запада в развитии БЛА. В основном из-за проблем в экономике после распада Советского Союза когда авиационная промышленность переживала не лучшие времена. Хотя, по словам Попова, разработки беспилотных аппаратов велись в 60-70-е годы, у нас были свои сверхзвуковые самолеты-разведчики конструкции Туполева. Были яковлевские машины типа «Пчела». Они стояли на вооружении. Сегодня качество беспилотной авиации, конечно, значительно выше, речь идет о внедрении искусственного интеллекта, новых систем управления и передачи информации. Сейчас мы их, страны НАТО, прим, РЭД, догоняем и думаю будем в ближайшие пять лет находиться в паритетном состоянии, на равных. Развитие наших бла создает определенную конкурентную среду, и это будет в некоторой степени напрягать страны НАТО. Для них это, во-первых, угроза, а во-вторых, конкуренты на рынке вооружений, борьба на экономическом фронте. «Мы становимся костью в горле», — заметил Попов. При этом он напомнил, Россия никому кулаком не грозит, в основе ее политики оборонная, а не наступательная стратегия. Открытая вооруженная агрессия против России и Беларуси дорого обойдется Западу. «В случае начала полномасштабного конфликта братским государствам хватит несколько минут, чтобы подготовить войска к ведению боевых действий», — заявил ранее политик Олег Гайдукевич.